У нас желтый на Б не хочет идти, у нас Б заходит, я слышу. Я пол выстрелил, е. E. Ничего, не надо. Не надо, не стреляй, зачем? Там паусы идут. Спасибо, Зина. Ты ничего не сделаешь. Он Он еще может за... Он еще может я забрать. с читами, я с читами, ребята, пойдемте. А, я один остался. Ну ладно. А юч ты испалился сильно. Блин. Ну, Такое. Нет, ну, не испаливно, не, испаливно. У тебя прицел такой плавный. Соси прицел плавный. Ну, ну, плавный. Ты рука такая нежная. У меня от наушников. Фиолетовый Пойдем на. А, а фиолет, да фиолет. пойдем на а, я согласен проходи проходи да все, я... зачем ты меня выстрелил Stairs. пойдем или пойдем Задолбал, брат, ну куда ж ты? На, ставь. Фиолетовый, ставь пачку. Пачка типа чипсончиков. Стреляй, я. Последняя шапка, шапка. не надо. Стреляй, брат, не стреляй. Я не буду стрелять. Погнали на А. а а, а. У меня есть... Ты смотришь в сторону Б. А, я не мит Фул. мит. Full, full meat. Знаете такую фразу? Full, типа. Пойдем. Вообще, флешбэк Выходи, выходи, гонщик Киба зеленый, Всем привет с вами, как всегда Влада 4. Пойдешь на X-игру, Димон. Димон, пойдешь? Да, пойдёшь? Димон. Димон. Димон. Димон. димон. Димон. Димон. А пойдем. Пацаны, сколько вам лет? 16. 13. 13. А, а желтый тебе сколько? 14. 12. Привет, это... это Вик, а это долгожданное предложение, а догоняющее, что ждете. Да, а Приятно. Димон, ты думаешь, что димон просто лучший. Поскольку последняя а игра как была... Это? Если что, первая... Это вот такой звук. Это вот Его Я не понимаю. Я хочу, чтобы меня забанили в соревновательных играх на 16 минут. Лофер Хавит. Внимание, Лофер жрет. Жалко, конечно, вашего Кентика. что, <говорит> тварь, <минут> забрать и сделать Да, да, да, да, да, не да, не да, На этой карте да, Вот ты, да, да, да, да, да, да, да, он да, да, да, да, да, да, он реально токсик. О, ты даже реально токсик. он реально токсик Попом, токсик. попом. токсик. Гай. токсик. Иван. Иван. Иван. Иван. Иван. А это кто? Но Какой он? Гам...